Всем здрасте! Сегодня я вам расскажу, как по дешевке достать сталь и латунь. Мне всегда казалось, что однокопеечные, десятикопеечные, пятикопеечные монеты столько не должны стоить мало. То есть 1, 10 и 5 копеек. Металл, который на них тратится, он дороже стоит. Открыв Википедию, я узнал, из каких материалов именно и сколько весит все монеты. Зайдя на сайт SPP Металлолом я узнал цены на металлы и оказалось, что я прав при покупке однокопеечных монет, то есть разменивайте вы деньги, вам дали однокопеечные монеты, то есть если они где-то еще остались в России, вы получаете плюс 50%. процентов, то есть что касается латуневых 10 копеечных монет, а именно а это монеты, которые выпускались с 1997 по 2006, дальше прекратилось, стали, и стали их тоже делать так вот, латуневые монеты, латунь там 150 рублей за килограмм. То есть вы получаете плюс 192%. Что касается других монет, то нет, они не окупаются, они стоят меньше. И если у вас есть печь, если вы живете в Петербурге, если вам нужен металл, чтобы плавить его, переплавлять во что-то, то теперь вы знаете, где его взять. М -м -м, спасибо там за просмотр.